Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня поговорим немножко о кривизне земли. Именно тот момент я вот освещал, что в штате Джорджия, США, было судебное решение о том, что ну, земля все-таки не круглая. Я все же решил поизучать этот вопрос в том плане, ну что ну, люблю докапываться, что же там в самом деле было написано чтобы уже точно знать, что же это за судебное решение. Потому что много людей, они не понимают, как работает судебная система. Им кажется, что ну, суд это что-то такое, в игрушки играется, что там только бумажки. Ну, ребята, во-первых, вам надо немножко изучить юриспруденцию, что такое суд, что такое доказательство и как суд принимает доказательства, какие доказательства он принимает, а какие он исключает как доказательства. Тогда, возможно, вот эта вот ваша каша в голове, она пройдет. Ну, просто появляются такие люди. Вот. Я поискал, я нашел решение суда, то есть там выиграл ответчик. Вот. Я не нашел протокол суда, ну, все это на английском языке понятно, сам протокол, ну, не нашел, не знаю, всплывет он или нет. Но вот ответчика, соответственно, его... Ну, не то чтобы резюме, да, а вот после сюда его слова, его высказывания, выписки из протокола, вот это я нашел. В общем, суть там была следующая. 15 тысяч человек захотел получить, а можно их было получить только в одном случае – доказать кривизну Земли. То есть есть формула да, о Земли, но ее нужно доказать, вот эту формулу. Потому что, ну что такое формула? Она сама по себе ничего не доказывает. То есть формула должна доказываться практикой экспериментом а иначе это просто ну вот формула и все как ну как теория что не знаю вот. потому что без практики без эксперимента это просто ничего от слова совсем и вот соответственно в своих книгах автор ответчик он и как раз призвал тех кто захочет получить 15 тысяч долларов доказать Эту экспериментальную кривизну Земли. Вот. Но, видимо, тот человек, он либо не понял, либо ему показалось, как и многим, все это просто. Ну, в книгах же написано, ну, в учебниках же написано. Берем учебник, вот, в учебнике написано, значит, это доказано. Ребята, это не так. Вот для суда это не так, это не доказательство. Мало ли что написано, на заборе тоже много что написано, заглядываем, а там дрова. Вот. Так что так это не работает в суде. И вот что было соответственно. Ответчик привел экспериментальные доказательства, зафиксированные о том, что несколько случаев было, несколько экспериментов, что кривизна не обнаружена. Плюс привел еще и свой эксперимент, вот, что он тоже не обнаружил. А, соответственно, истец, кроме а, выписок, кроме формул, не привел, как я понимаю, ничего. Я не знаю, обращался ли он к другим, а, к ученым, к нас, а еще к кому-то, чтобы его поддержали в суде, на его стороне выступили. Я этого не знаю. Но это не суть. Суть в том, что, повторяю, мало ли что написано в книгах, мало ли что официально считается вот кривизна земли формула это все просто э, циферки написанные на бумаге потому что экспериментального подтверждения нет я еще раз повторяю на сегодняшний день нет экспериментального доказательства кривизны земли поэтому всех котмонавтов можете просто слать обратно в котмас пусть они в котмосе там что-то делают там на пылесосах гоняют, да, якобы. Вот. Потому что даже как манавты уже о кривизне Земли не говорят. Вот. Ну, просто не могут. А те фотографии, которые они там якобы выкладывают, но они фотошопом не выдерживают проверку. А, переписывался с одним товарищем, который говорит, ну, подумаешь, вот у плоскоземельщиков тоже их там приглашали в суд, чтобы они там доказали то, это. Ребята, давайте так. Вот на сегодняшний день... Есть решение суда штата Джорджии о том, что кривизна не обнаружена. Вот когда у вас, ребята, будет судебное решение, что кривизна существует, вы ее экспериментально доказали, вот тогда можно о чем-то говорить. А пока это у вас, ребята, слова, пока это у вас просто вера, в отличие от тех, кто говорит, что... Земля все-таки плоская. У них есть судебное решение, что кривизна не обнаружена. А это как минимум говорит о том, что ну, раз нет кривизны, значит есть плоскость. Да? Вот. Ну, как минимум можно здесь логическую цепочку построить. А те, кто верит в шарообразную Землю, они такой цепочки построить не могут. Вот, ребята, пока у вас не будет судебного решения с доказательствами, Ребята, ну вы можете там, я не знаю, в тазиках запускать тирокомпасы, вот. можете маятники фуко раскачивать, но вот утверждать, что Земля шарообразна, вы не можете. Так что вот слово теперь за вами. Давайте, устраивайте суд, платите там, не знаю, сколько-то тысяч долларов кому-то, на свою сторону призывайте ученых там, угольниковых всяких, там панченых, еще кого-нибудь там, котмонавтов всяких. Вот. И давайте, ребят, все в ваша рука. Все в ваших руках. Ну, на этом, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, этот вопрос пока оставим закрытым судебным решением, но он не закрыт до конца. Исследуем. Исследуем и до следующего выпуска.